Вот и послушаем еще одного оппозиционера Сергея Гуриева. Здесь непредсказуемость в основном на стороне российского правительства. Российская внешняя политика действительно непредсказуема. Если не будет новых каких-то нерациональных шагов, например, если не будут травить американских дипломатов, это все не шутки, потому что, ты знаешь, есть дискуссия о том, что американские дипломаты на Кубе против них использовалось какое-то там ультразвуковое э, оружие, а потом оказалось, что оно использовалось не только против американ Кубе, но и против американцев в Москве. После этого людей годами болит голова. Вот. то есть это это все какие-то вещи, о которых все больше и больше начинают говорить и в Америке. Я говорю вот о чем: если таких скандалов не будет, то, наверное, никому не нужны новые санкции. Более того, понимаешь, в интересах американского стейблшена сказать, мы угрожаем России санкциями. Россия ведет себя хорошо, и санкций вводить не нужно. Это более выигрышная ситуация, чем мы угрожаем России санкциями. Россия ведет себя плохо, мы вводим санкции, Россия продолжает вести себя плохо. Поэтому, если таких скандалов не будет, если не будет новых отравлений, не будет новых атак против соседних стран, не будет военных преступлений. В России мало об этом говорят, но в Америке считается, что Россия бомбила в Сирии госпитали, причем знала об этом. Это военное преступление, которое тоже, может быть, другой президент бы отреагировал на это по-другому. История про то, что российские власти нанимали талибов, чтобы те убивали американских солдат, это тоже история, на которую другой президент, может быть, бы отреагировал по-другому. Такие истории обсуждать в Америке достаточно широко, их достаточно много. Чем меньше таких историй будет, тем меньше будет санкций. Американские военные – это важная часть американской идентичности. Поэтому и республиканцы, и демократы могут поднять вопрос, а почему это российские власти безнаказанно нанимали талибов убивать американских солдат? Честно говоря, я не знаю, почему Гуреев озвучивает такие фразы что Россия должна вести себя хорошо относительно Америки. По Гурию получается, что вся Россия – это какой-то глупый провинившийся подросток, а Америка – это что, большой дядя полицейский, с какой-то стати. Удивительно слушать подобные речи от гражданина России. Это до какой же степени нужно морально опуститься, чтобы так открыто поливать дерьмом собственную страну? Как может так бесстыдно распространять чужую пропаганду? Насколько некоторым людям наплевать на такие понятия, как честь и совесть. Ну и вы сами слышали, какой огромный список всевозможных американских претензий к России озвучил гражданин неизвестно чего Сергей Гуриев. Вы сами видели, насколько безгранична их фантазия. И вы понимаете, что угодить Америке Россия никогда не сможет. И здесь, естественно, замечательно подходит басня Крылова про волка и ягненка. Ах, чем я виноват?